Четвертый микрофон. Радио Свобода, Олег Дашинский. Вопрос такое, вот вы объявили этот год годом бережливости. А, ну, может, ждётся, что некий пример покажет и сам керовник страны, что. Вы имеете в виду часы? <laughs> Не только. Я маю на увазе ваш автомобиль шоковный майбах, я вам подарил один россиян вы на вы намекаете, на максима, то, что я вам должен его отдать? не, мы его продать на то, вот, что вам такие дорогие самолет какие вы набыли у э, туркменского э боку там, как, пишут, что там золотые шторки у души а потом у вас каля 10 значит... Олеся, подожди О, душ... я еще не закончу у еще души у вас... шторок нема какие там золотые, нет шторок у души ну, значит, у общем дорогий самолет я маю на увазе, так? А что тыщится еще ваших резиденций, коли десяти? Подожди, вас... да я запишу и, часы. Или будет обдуваться еще одна резиденция новая, часы потому, самолет, самолет, автомобиль. Достаточно много еще яковы. И Александр Буревич, может вы могли бы все таки взять приказ президента Украины и запросить? Журналисту у свою загородную резиденцию показать, в этом же эти, альбо, как вот Владимир Путин это недавно заработал. Вот снимаете вы такие намер? Ну, намер не имею, но когда вы потребуете ради Бога. Я думаю, вы уйдете с моей резиденции сильно разочарованным. Вот я убежден в этом. Я живу в резиденции, которую построил когда-то Петр Миронович Машеров. А резиденция далеко за городом, о которой шмат их. Это э, дом, э, в пристройку его только сделали одну пристройку где жил военный Ленин Семенович Кубовский или кто там жил? Кто? Ну округа я не знаю. Там территория, конечно любо-дорого посмотреть. Но за это вы мне должны сказать спасибо, что я сберег территорию, не разрушил ничего. А живу я в старых резиденциях, о которых вы говорите, где жили наши бывшие руководители. И если бы я вам ее показал, а вы бы поехали к украинскому президенту или к российскому, вы бы сказали, Лукашенко, ты должен эту резиденцию снести и построить новую. Кстати, об этом и шла речь, если уже резиденции говорить, 10 лет назад, когда этот раз Граждовская резиденция фактически разрушилась, и мне пришлось ее, Павлу Михайлович, Яковлевичу был мэром Минска, я его попросил, говорю, денег в бюджете нет, надо, чтобы Минчане ее просто восстановили, Он говорит, надо снести, построить дом, я говорю, нет, это никто не простит, мы ее одели в сетку, рябицу, и заштукатурили снова, и в этом доме я и живу. Поэтому вы напрасно э, на публику пытаетесь сыграть. Прыкнул меня в том, что у меня шиколные резиденции и самолеты с золотыми шторками. Я еще раз говорю, э, в самолете действительно есть туалет и душ, только там шторок нет. Поэтому не надо, если вы не знаете, на это намекать. Что касается самолетов, э, ну, дорогих, о которых говорят, да в самолеты дешево не каштуют. И чтобы вы знали, у президента... У президента самолет 3-5 лет. И его меняют. И его меняют. А у меня вот Семашка на нем иногда летает самолет. Ту-154, который уже не везде э, пускают. Он до сих пор летает. И я скоро буду 20 лет президентом. И то, что мы купили у туркменской стороны в самолет, так вы, вы как э, человек, белорус. Ну, я, конечно, не ваш президент, я далек от того, что вы за меня голосовали, но, тем не менее, я же президент, вы бы сказали, нет, ты не должен бэушный самолет покупать, это престиж страны, ты должен новый купить самолет. А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет два с половиной раза дороже, чем тот, который нам продала туркменская сторона. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете, это правда. Что касается часов, которые, о которых вы часто пишете, я не зря об этом сказал. Так вы не волнуйтесь, это часы, как автомобиль мне подарили на день рождения. А президент, есть некий стандарт. И в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и часы. Это ваше лицо. Если я буду сидеть... Я помню, как-то вы, Станислав Станиславовича Шушкевича, когда он встречал Клинтона в аэропорту, журналисты должны многие знать, камня на камне не оставили, когда он пришел в каком-то помятом пальто, то ли после пьянки, то ли чего, и вы его долбали в хвост и в рыбу, не говоря уже о нас. Это был позор для страны. И, и когда наши депутаты полетели в Америку, и там вывалили на взлетно-посадочную полосу, и сказали, что ну только... Под Утюжиным был Шушкевич, а остальные были в Умат после этого. И все об этом писали, весь Запад, вся Америка. Я вот недавно прочитал какую-то американскую книжку, там тоже в переводе на русский язык, там тоже об этом рассказывают. впечатлениями делилась недавно жена какого-то нашего руководителя, что страшно и стыдно было. «Вы хотите, чтобы я таким был? Я таким не буду». Я хоть деревенский хлопец, но я привык, чтобы у меня были брюки поглажены, костюм более-менее приличный. Кстати, костюм не импортный, так что не критикуйте. Научились уже наши шить и так далее. Я представляю страну. И поверьте, для меня самая лучшая одежда ⁇ это спортивная одежда. И часы я дома вообще не ношу. Я одеваю часы только на публичные мероприятия. Я их вообще не люблю. Это, это не потому, что я такой расточительный человек. Дай Бог, чтобы вас все еще были потом президенты такие расточительные, как Лукашенко. Потому что есть некий стандарт. Я сегодня представляю страну. А что касается этого Майбаха, о котором вы говорили, таких уже не выпускаю. Его сняли с производства. Мне подарили эту машину на день рождения и отдал государству. Мне надо было купить автомобиль. Если бы не было этого Майбаха и затратить деньги, хочешь не хочешь, бюджет бы тратил. Я ее отдал в гараж особого назначения, как у нас там называется, служб безопасности, для того, что президент перемещался. Завтра президента Лукашенко застрелят, повесят, снимут с работы, вы на нем будете ездить. Это президентский автомобиль, президентский автомобиль, который государству достался бесплатно. Да, Олесь, вы правы, можно его продать. Хорошо, вы завтра купите его? Нет. Нет? ну так о чем вы говорите? Предлагайте конкретно, кто его купит. Он же не дешево стоит. Бронированный автомобиль и кому он нужен, кроме руководителя государства, ну, может быть, еще, я не знаю, кому там. Руководитель государства украинского не купит, российского не купит, потому что это не принято, чтобы бэушный автомобиль покупать. Вот и все, вот ваше рассуждение. Вроде бы звучит так, популистски. А вы меня упрекаете в том, что мне подарили, а я вам отдал. За что вы меня упрекаете? За то, что самолет, так и все равно надо было хорошо, что купили его. Надо было новый покупать. Но это в два с половиной раза дороже. А кольки это каштавал? Меньше ста миллионов. Меньше 100. Да, поэтому у вас неправильное сведение. А, вот, а ну, новый самолет 250-300 миллионов стоит такой, под главу государства. Поэтому можете посчитать, выгодно это или нет. Если вы хотите сказать, что ваш президент должен ходить пешком и на, или на велосипеде ездить, тоже нормально. Вы знаете, у меня не заржавеет, я могу сесть на велосипед и поехать, не вопрос. Ну, просто за вас стыдно будет и обидно. Скажите, а новая резиденция все ж таки будуется или не будуется? Где? Будуется или не будуется? Я резиденции себе для жизни нигде не строю. У меня на юге, в Чернобыльской зоне, когда зашел разговор о том, я сторонник был того, чтобы мы реанимировали эти земли и так далее. И тогда мы решили в Гомельской области, на юге, на Припяти, построить деревянный дом. Мы его построили. В Витебской области у меня такой же деревянный дом. Не у меня, у государства. Я могу туда уезжать, вы знаете, что я, начинаю посевную, я живу на той же Припяти. В той же Чернобыльской зоне, где вы ни разу и не были. Ну, можете меня за это упрекнуть. Ну, да какая же там шиколная? А у Сочи? В Сочи, в санатории Беларусь, есть место, где ваш президент может остановиться. Не только Лукашенко, ваш президент. на Минском море, я не веду. Что? Может, на Минском море. На Минском море дрозды у меня хватает. Коллеги, это не ток-шоу? Не-не, ну так человек хочет все обставленные выявить. Может у вас еще вопросы есть? А, а можно еще задать один вопрос? Ну конечно, а еще, Олесь. Ну, пришел один раз в год, мы никогда не побачим. Это Зигна... конечно... Нет, но это, это не означает, что мы тебя не запросим на пресс-конференцию. Угу. А, скажите, пожалуйста, я еще хотел бы вас запитаться про э, вот такую ситуацию. Ваш сябр, Уга он хворяет теперь, на Кубе, э, и из-за этого откладывалась его на инаугурация на четвертый термин так? А, вот как вылечиться, какие выводы новые робятся и уголь, как вылечиться все ж таки, ну вот, коли человек хвореет то ци може и он э, претендовать на эту президентскую посадку и ци варта все ж таки несколько терминов брать на себе. и тому, что президентская операция она тяжкая она, э, что называется, выматывая так и физический потенциал и здоровью ущёдит. Так вот, как вы ставитесь? Ти вы так само некие. Что вы могли бы так само сказать вот относно этой ситуации? Я, Олесь, одно тебе могу сказать: все и ты и я и Чавес под Богом. Все мы под Богом. Поэтому не надо злорадствовать по этому поводу и не надо намекать на то. Сколько там терминов, сроков и так далее. Будет народ избирать, будет Лукашенко столько терминов, сколько вы его выберете. И если, конечно, ему будет позволять это здоровье. Но если вы, у вас э, есть сомнения какие-то по выборам, мы их все знаем в этой аудитории. Если у вас сомнения есть по здоровью, одевайте коньки, клюшку, берите или лыжи, завтра с вами попробуем. Вы моложе меня, вот и полетим. Тут хотите сегодня при всех. Берем 10 километров, если вы проходите первым, вы завтра будете президентом по здоровью. Ой, Олесь, какие вы злые люди все там, а?